Итак, друзья, настал момент, когда нам пора разобраться с фракциями раз и навсегда. Они долгое время правили в этой местности, убивали людей, творили то, что им вздумается. И вот теперь, когда мы стали сильнее, пора показать им, на что мы способны. Я с тобой согласен, Сэм, но какой у тебя план? У смертоносцев большое преимущество над нами. Именно. Они думают, что мы слабы, что мы боимся их. Недооценивать своего врага – это большая ошибка. Они просто не будут ожидать нападения. Дело говоришь, так как мы будем действовать. План таков. Крис со своими ребятами начнет атаковать напрямик. Мы же с тобой в это время должны будем взорвать стену неподалеку и напасть со спины. Звучит слишком рискованно. Это и может сыграть нам на руку. Смертоносцы наверняка расслабились в связи с последними событиями. Более идиотский план может вывести нас к победе. Может, все-таки продумаем план до мельчайших деталей? Мы можем не справиться. Крис, мы не можем больше ждать. Чем дольше мы откладываем эту битву, тем сильнее смертоносцы становятся. И сегодня пойдем либо мы, либо они. Ну что ж, умирать так в бою. Что за... В атаку! Ну что ж, пора. Отлично. Наверняка все смертоносцы сейчас воюют с Крисом. Зови наших и в бой. Ну где же они? Мы долго так не протянем. Мне не верится, что мы справились. Я же говорил, они не ожидали атаки, вот и проиграли. Это очень хорошо, ребята. Однако мои люди сообщают, что лидер смертоносцев направляется сюда. С орудием смерти. Блять! Мы же о Смертоносце забыли. Я помнил. Всегда. Дело в том, что лидер корабля с лидером церкви создали орудие, способное уничтожить Смертоносец. Однако, Смертоносцы его и выкрали. И как я понял, орудие находится где-то в городе. Но где именно? Не знаю, однако мы можем попытаться его найти. Так чего же мы ждем? Крис, не атакуйте Смертоносцев до тех пор, пока орудие смерти не будет уничтожено. И где же нам искать эту пушку? Она может быть где угодно! Если повезет, то найдем. Ну, у тебя не такой уж и плохой фактор удачи. Может и найдем. Смотри, фура! И что? Мы когда-то с Джейком забрали все, что там было. Думаешь, оно здесь? Возможно. Нихера? Действительно. Пиздец, я везучий. Пора разобраться со смертоносцами. Раз и навсегда. Атакуйте только по моей команде. Вот и они. Пора уничтожить эту херовину. В атаку! Неплохо, Сэм. Неплохо. Ты проиграл эту войну. Знаю. Знаешь, я считал тебя и твоих людей слабыми. Но это оказалось не так. Ты достойный противник, Сэм. Я уверен, с другими фракциями ты тоже расправишься. Я был неправ. Путь убийцы ни к чему хорошему не приведет. Удачи тебе, Сэм. Мне жаль, что так вышло. Мы смогли разобраться с большей частью смертоносцев, включая их лидера. Однако, мы выиграли битву, но не войну. Наша задача разобраться еще с двумя фракциями и остатками смертоносцев. Каковы наши дальнейшие действия? Фракции наверняка уже знают о крахе смертоносцев, и нам нужно действовать сейчас, пока они что-то не предприняли. Итак, Сокол и я возьмем штурмом корабль. Наша задача расставить по кораблю взрывчатку С-4 и взорвать его. В это время ты, Крис, штурмом возьмешь базу смертоносцев. Их осталось не так уж и много, а без их лидера они из себя ничего не представляют. Хорошо, тогда я сейчас соберу ребят, и мы отправимся туда. Хорошо. Сокол, мы должны подготовить все необходимое. Через час выступаем. Окей. Стоять! Не так быстро! Ты? Да, я. Какого ты творишь? Простите, генерал, но ваш корабль должен пойти ко дну. Стой! Нет! Ну что, великий лидер, мы разобрались с двумя фракциями. Да, и это очень хорошо. Генерал бы сейчас гордился тобой. Может быть. Что сейчас будем делать? Пойдем сразу рейдом на церковь, их и лидера церкви нужно остановить как можно скорее. Тогда мы выиграем войну. Тогда в бой!